Но они были самые тяжелые в а. своем классе. В 16-дюймовых орудиях. А -а -а. 12-дюймовых, они на 4 дюйма меньше. То есть 15-дюймовые английские, по-моему, весили порядка 800 кг. Нифига себе. Вот. Да, много. Ну, ты понимаешь, заезжали? что... Автоматика, собственно, руками не заряжали. Максимум, что могли зарядить, это были... Там же кран, кран подъемный внутри стоял для... Вот, кстати, Вовчик, поедешь в Россию, но он где столько там... А, в Аршиловской был там? Вот. А, там наверняка, может, А, там... а, там... а, а заряжание? там стоит настоящая башня. Там сколько, там сколько, кстати? же, как только там три руки. А, вот какая-то вот? Да. Ну, там больше, гораздо Нет, а, Свол может быть немножко больше, потому что российские это корабли были, грубо говоря, построены, они были в построены. Они были нового поколения. Смысле, те пусти Они были длиннее, они стреляли как бы дальше, да. пробивали боль, больше, брони и все, да, все да. -то остальное. Это тебе кажется, ты, когда ты полешь, ты поймешь, вы, что она большая. Ты все равно еще кистрит. Здесь тоже низкое. Но тут, к сожалению, внутри этого это нет. Тут впереди, в районе передней башни, они сделали... Это я не уверен вообще. Ну, вот в районе башни, там есть вход, он был закрыт, там типа конференц зал небольшого такого. То есть, да, там проводят какие-то... Как там они? Мероприятия? Да. Ну, не в смысле, что усилительного типа, а в смысле, что оно что-то такое... Историческое, да? Да, возможно. А посередине там даже есть экспозиция, как... Э происходил бой собственного а -а -а. достижения то есть там сделано что то корабли одни движутся другие и оно в смысле механика сделано что реальные а, модельки корабли как маленькие и, типа так так так тут типа то было тут все а -а -а. ну но... музей вообще никто не умеет делать Здорово, ну, да. здоровая все просто бюджет под музея очень хорошо выделяется Ну так я... все-таки кораблей не так много осталось дарно да Армивного. Говорят, кстати, на Гавайях можно чуть ли не попасть на Мисуль. Да? А yeah, да, the... говорят, там и есть, да, там же у них до сих пор no, вот, база. Я почитать на Нет, в смысле там стоит, который линкор. Если он сильно открыл отношения, это по сути ленкор, которые больше всего. Так сказать, на служит, ну да, да. Это и как... это пожалуй он, они не самые последние были постройки но э, это пожалуй так сказать совершенно совершенство линейного корабля да потом в смысле что больше ничего нового не придумали после этого последние корабли которые построили и, ну и все если у него действительно можно подняться вон там какой-то военный корабль ну, современная уже да здесь всякие Но, транспортные да, я надо сфоткать По Google картам что ли? А? Вообще интересная история с, с, с Коской и с авианосом. а Здесь стоял на службе ну, последний дизельный авианосец. А, дизельный, да? Да. Но его как бы списывать собирались. По-моему, его списали уже, уже лет пять назад. И угу. собирались притащить сюда атомы. Ну, типа японцы были очень сильно против, там, я не знаю. Ну, пока интересно. Им, угу. им сказали и все. Здесь будет стоять наш, наш авианосец. Здесь это тогда здесь. А по... Авианосец по-японски. Там вот было что-то там, уя, кара. Не, небо, а, снимай, небо, а, мама, по... мама, небо, мама. Мама, небо-мама, что-то там такое. Но. Сура, ха -ха. Я думаю, если ты наберешь керевец, потом юкоско по-японски, то, скорее всего, ты найдешь. Да можно так, в принципе, по Google картам посмотреть, может он... Не, там фотки есть. И кстати, на фотках раньше он был, сейчас не знаю, есть, нет. Ну, был. Там, по-моему, кто-то стоял... Знаешь, я могу ошибаться название. Возможно, только Тихо стоял. Ага. -а. Сверху какие-то, блин, флаги непонятные, все, смотри. Ну, вот японский... А вот... ну, японский... С стороны, японский военно-морской, по-моему, что-то А вот этот вот цветной, который непонятный, какой-то африканский больше похож морские у них немножко разные есть, как бы. Они еще могут что-то означать, типа вы например. например. Ну, вот, например, есть. А определенного вот, там, например, этого, например, да? Есть З... вымпел, и когда он поднимается на корабль, его ну, поднимают флаг, флаг специально. А, а, тип... ну не, не как самый главный флаг, а он как дополнительный, он нашел, типа. <связано> Давайте э, генчерюку там чего-то. А, ну, атомный. Ген ну что что? Представьте... да. Ну и че? далеко? Сейчас подойдем. Мы-то хапа. Или не, ну сколько как это? Второе чтение, знаешь? Он... У мамы? Нет. Бо? Бо? А, это какая разница? В общем, ты попал бы найти что там. Да, да здоровый. А смотри, а там лестница есть, можно и бесплатно подняться. Нифига платить. Ну, вон, вон, видишь, снизу вон. А, ну ты запрыгнул. Зап допрыгнул и зацепился, и поднялся, но... На самом деле, там твой рост примерно, высота снизу, где стоишь. людей сверху. Ну есть, да, он, да. Он, он, он так вот повиснуть и подтягивать. да. То есть, а что, зачем платить, правильно? По то, наверное, да. Не, но а, а здесь же при этом желательно под там, там же не написано не лазить. Понимаешь, вот если бы это Япония, да, там все должно быть написано. Там не ходить, Нет, не лазить, да, да, да, да сюда не ходить, там не стоять, там тут не зацепляться. Да? Но если этого нету, значит это можно. Может там забор стоит, видишь, цепь наверх на Это декоративно. Вот здесь тоже, смотри, вон, видишь, заборчик стоит, но ну, люди же там ходят. Ну так они же вокруг обходят. Я, нет, тут даже не можно припрыгнуть, это точно. Ну, я и говорю, А там вообще на газоне вон сидят. Ничего, пофигу. Кстати, вот тут самые верхние орудия на этом корабле. То у меня получается два ряда орудий. Вот 6-дюймовые снизу батарея стоит, примерно штук 6 орудий. И сверху еще два по краям 6-дюймовых есть. А между ними стоят меньше орудия. Некоторые из них еще крутятся. А. А, ну это вот типа вот как зенитные они такие, да? Раньше не было зенитки, смысла не было. Просто раньше считалось, что. Чем больше орудий, тем лучше. Это пришло с истории, так сказать, парусного флота. А, так, ну это ходили, когда, залпами. да. Мы, да, проехали больше. Но, части а это, это хрень с мачтами, это, скорее всего, не оно. Не, он должен быть больше. Ты не. Это, скорсели вертолет. Он, он, или транспорт, скорее всего. Или ну, транспорт, там, транспорт, смотри, как скорее всего. Стоп, это вообще, это а, Япония? От... Нет, нет то Япония. Открой это просто Google Маус, да посмотри, вот где мы сейчас стоим, там вид сверху. Я думаю, что эти корабли, они не так часто меняют локацию с локацией. Нет, они, я думаю, на дежурство находятся, они просто тупо стоят. И мы можем, да, и мы можем увидеть просто с этого, там, сатилайт, когда включаешь. Не-не-не, не, они же снимают каждый раз. Сатилайт обновляют гугловские, там, не, не знаю, раз в три года. Да я видел, это такие же корабли здесь. Я знаю, что... Я даже раньше, потому что на старых сетевая голос стоял... А, на... Рональд Рейган называется. <клуб> Рейган, <клуб> да? Йокус Каван. Ну, это... А, да, да. Да. Да. Рональд Рейган, это... это интересно, тип Рональд Рейган, или это все таки Это название. Нет, просто Но... у них тип вот тоже он как-то называется, возможно, у Рейган есть. Не, ну там тип есть, как они называются, Нимец, да, там... Цереда, может, это Вот, а есть потом еще какой-то тип там. А они, вот нимец был, вот у них серийный большой тип. Ну и да, и много разных президентов, этот, там вот они же честь президентов да, да. обычно называют. А типы у них там одним словом назывались как-то, я не помню сейчас ну, точно. Тип, -то. Возможно, кстати, ты прав, возможно, немец. Ну, вот, смотри, на Якутском. А, Рональд Рейган написал, да. блядь. На а ну, на Якутском стоящем. А где Рейган? Они могут здесь стоять. Да, да, видно, не будет. Но, по-моему, раньше они раньше наши стояли. Раньше вот здесь, по-моему, стояло. Mm -hmm. В этом месте. А и тут база, тут не видно. Тут с этой дороги не видно туда. Uh -huh, uh -huh. А, там военно-морская, которая база, да? Ну, да, это всякие чеки А да. туда не заехать, да, вообще, вдоль ну, базы. Вдоль базы как-то проехать можно, но в смысле туда к бирсу не подберешь. Там территория огорожая. А, ну то есть. С бер... То, что серый нарисован, туда не проедешь а. без, без разрешения. С берега только, да, там? А. Без разрешения Рональда Рейгана. куда Да, вочись. Жаль, жаль. Я знаю, вода чистая, в принципе. Да, здесь чистая довольно. А, не, вот мы дальше в Мюру поедем, там вообще довольно чистенько. если волны нет, там будет на вид. Надо, короче, сесть, заточить там что-нибудь. Да. Чуть... да. Ну, там такие. На авианосце да, здесь прям. Есть. Здесь ну у меня есть пару булочек. булочек. А? Я, просто я, я бы он на авианосце бы-то на палубе посидел бы так, авианосце? в принципе. Поел бы да. что-нибудь. Как американские военные ели мороженое на авианосце на палубе, когда он тонул. Ну, а чё? Давай повторим. Я плавки, правда, не взял. Так надо сначала его потопить, значит. Ну мы попросим так это. Вот для нас специально, сядешь, все такие. Не, просто вроде это известный случай. во Второй мировой войне. Да? Ну а что, они сделать могли, Ну, Корабль там вроде, я не знаю, пожар на нем был, или он был торпедирован и постепенно тонул. Ну, он тонул долго в смысле, но уже как бы, грубо говоря, был отдан приказ покинуть корабль. Да? Да, и народ сидел, на палубе ее мороженое. Ну, вот, Американцы, возможно, ну. да. бы, как бы, как бы, как Да как бы, как бы, это бы, на бы, как а, а, вон видишь, это, видимо, с этого с автосалона, или как бы, как как ты знаешь, подержанные машины вот, чтобы возили их из Якогамы, из Токио, я, честно говоря, даже не знаю. Раньше, по крайней мере, в России их возили с того побережья. Не, возят, это, возят это, Аме, это Америка, скорее всего, Где? в Америку уходит. Из Иггаммы? Подержанные машины из Японии в Штаты? Да. Я думаю, я думаю, им своих хватает. В Японии, знаете, возят ли машины? Держат. Штаты? Возят. Возят. Воз... Раньше возили. Мы еще вот это... Там, короче, когда поднимаешь на колесо обозрения, Mm -hmm. Там внизу сейчас, короче, построили такую хуйню, амфитеатр, типа там, не знаю, там какой-то... Ну, какое на... mm -hmm. а, это Ну, на... Минтомерай. А, смотри, из Канаи, Гандам, Гандам, где стоит, я, наверное. Вот Нет, Света там же, там раб... это ж... света а, же работала, Света же на машинах, на, на Канае было все. Так а не факт, что они их туда отправляли. Оттуда, прям? Не... Ну, ладно, можно. Вот. Там прям этот колонсторик этот стоял. Может быть. А это где это Ма Мару? Это Нихон Мару, да, вот этот корабль? То обозрение квадруст. Да. Вдруг, да, вот обозрение да. Колесо, там ну именно Томирай. -то, там тоже, тоже было. Там был тоже. А? Ну вроде тоже. Блютот Нихон Мару. Мы Нихон Мару. А. Ну да. Нет, подожди, Нихон Мару или как? Пару знаю, я стыдно. Нихон Мару. Возле, возле этой как ее? Марктава. НО. Так вот, и называется. Вот получается, короче, этот. Японцы фото этот откуда-то его. Это 9 дней назад было. Видишь, тут чувак спец этой самой, там, возможно, был день открытых дверей, когда можно было попасть на базу. А, Ты ну вот, надо. Лицом тебя туда не пустят. Да, да у есть. них здесь частенько, особенно да. осенью, вот проходят вот эти дни открытых дверей на военную <coughs> базы. Я вот да, видел но... до этого... И как она? В большинстве случаев э, русских не пускают. Сога. Сога, могут Сога, по-моему, там вот здесь есть недалеко база. И Согу, да. Кемп. А, и зама, зама еще. Есть... Я в заме был один раз, а потом больше не пускали. Че так? Ну, они меня первый раз, по-моему, тоже пошли пропустили. Да? Да. А че, они из-за чего так не пускают? -то? Ну, они, блядь, паспорт, типа, паспорт они. Паспорта паспорт не у Паспорт, они в принципе, им торопишь еще достаточно. О, вы ваша страна, типа в списке в них пускать. Так ты ж не из России. Ну блин, как не из России? Я же россиянин. Коркала тебя, блядь. Это вот они на палубе выстроились. Разумеется. Типа рады познакомиться. Мы вас очень рады видеть. Японцы там демонстрацию целую устроили. Восемь тысячей пришли, чтобы не убирали. Да, отпускаем. Ну что, пойдем куда-нибудь? Можно так вокруг прогуляться.